100. Попробуем немножко снять Рабылы! него Гармата вы в жуття крадите! О, козак! Здесь зарядцы по-нашему показать. Всё, мы его добрали. То есть, видите, нанесли 4 точных выставок. Учимся. Если что-то не ясно, обращаемся, спрашиваем и подписываемся. Смотрим. Так, смотрим, как мы отыграли. 6 выстрелов всем попаданий, плюс 21 тысяча. Отличный год. Всем удачи. Пока.